Что такое жизнь? Что такое успех? Успех – это энергия. Как использовать энергию каждого дня? Как использовать энергию каждого дня благоприятно сознанием дела? Например, сегодня – самый сладкий день в году. Сегодня весь мир отмечает день рождения Эскимо. В этот день, в 1922 году, в небольшом городке Анавы, это штат Айова, США, один из продавцов сладостей, Христиан Нельсон, запатентовал эскимо как изобретение. Кто не знает, довожу до вашего сведения, что эскимо это шоколадное мороженое на палочке. Не путайте с другим. Несмотря на то, что этот десерт, его история насчитывает тысячелетия, а уже многие историки утверждают, что в древнем Риме император Нерон имел честь попробовать этот холодный десерт и был в восторге. Но тем не менее, во всем мире принято считать днем рождения 24 января, с чем я вас всех и поздравляю. Сегодня день рождения эскимо Отведайте, пожалуйста, этот прекрасный десерт И ни в чем себе не отказывайте И чем больше вы его съедите, тем больше вам будет удачи в жизни Что ни говори, но эскимо для большинства из нас Это беззаботный символ каникул, путешествий ароматы, вкус детства, любовь к которому она сохраняется на всю жизнь Да. кто и когда придумал эскимо кто придумал к него вставить палочку ученые во всем мире сошлись на том что некий крестанин америки христиан нельсон в 1919 году решил брикет сливочного мороженого покрыть плот плотным слоем шоколада и назвал он это эскимо пай что значило пирожок для эскимосов в переводе и вот этот пирожок для эскимосов он уже в 1922 году запатентовал и с тех пор началась история эскимо вот такой десерт который мы все знаем с детства тоже имеет свою историю Французы тоже претендуют на первенство открытия этого десерта. Там были в моде такие детские комбинезоны, напоминающие скимозские костюмы. И вот этот... Брикет мороженого, покрытый плотным-плотным слоем шоколада французы Помню, вот такой комбинезон эскимосский Поэтому появилось такое название эскимо Есть и такая версия в истории А вот палочкой эскимо обязана другому гражданину, некий Фрэнк Эперсон Говорят, что он пил на морозе лимонад и оставил его когда вернулся то лимонад замерз и палочка которая застыла в этом лимонаде оказалась очень удобно чтобы достать этот ледяной цилиндр и насладиться им в полной мере вот так и родилась -то идея вставить палочку в эскимо советский союз это та страна где Эскимо приобретает наибольшее количество поклонников. Советский Союз узнал вкус эскимо благодаря наркому продовольствия СССР Анастасу Микаиану. Он считал, что эскимо каждый советский человек должен употреблять за год не менее 5 килограмм. Кроме того, эскимо перешло в статус продуктов для ежедневного потребления. Потому как это полезный продукт, обладающий освежающими, диетически полезными свойствами. Бока. Ну и, конечно, он распорядился о том, чтобы был выпуск эскимо массовым и весьма-весьма по -весьма доступным ценам. Кстати сказать. Обанасто Микаяне следует сказать отдельно. Вот таким образом Эскимо завоевала доверие и любовь людей, живущих на планете Земля. И сегодня, 24 января, мы отмечаем день рождения любимого десерта. С днем рождения Эскимо.